Всем привет! Меня зовут Артур Роуз и сегодня мы продолжаем говорить на тему как же получить подписчиков. <с> Я а, буквально недавно а, вчера выкладывал, заливал на YouTube еще предыдущих два ролика на эту тематику. А, если вы их не смотрели, то обязательно посмотрите. Ссылочки а, на них сейчас появятся. Также будет а, в подсказках. Это верхний правый угол. А, там будет ссылки также на эти видео. Обязательно посмотрите их и потом возвращайтесь к этому видео, чтобы для вас было все понятно. Итак, сегодня мы продолжаем говорить по поводу значит, подписчиков, как не просто получить подписчиков, да, а как получить именно живых, целевых подписчиков, никаких -то, ни каких-то не роботов, ни ботов. И как это сделать так, чтобы вашего времени требовалось немного, ну там 5 минут максимум в день. То есть и не больше. да? Вот смотрите, кстати, предыдущее видео я вчера выкладывал и записывал. У меня было 12 200 подписчиков, сегодня у меня 12 325 подписчиков. То есть я за один день там 125 подписчиков получил. То есть, хотя времени своего вообще никак не тратил. Как я это сделал, смотрите предыдущее видео, там все это показано рассказано. А сегодня мы продолжаем говорить на эту тему. Сегодня я покажу, покажу следующий секрет, лайфхак, как я это делаю. Вот. И давайте, допустим, поговорим именно о том, что вы, допустим, хотите какую-то получить целевую аудиторию. Ну, скажем, вы там начинающая какая-нибудь звезда рэп, там звезда, допустим, и ваша целевая аудитория э, у таких же аккаунтов, скажем, там у Тимати или еще у кого-то известного. И как взять именно их аудиторию и рассказать о своем аккаунте, заявить о себе, чтобы они на вас тоже подписывались. Итак, как это сделать? Или, допустим, к примеру, вы занимаетесь цветочным бизнесом там, в городе Москва, вы также берете аккаунты, которые уже существуют в городе Москва, которые занимаются цветочным бизнесом и собираете их базу и работаете с ней. Итак, как же это сделать? Давайте я вам покажу. Так, ну давайте, к примеру, покажу на своем аккаунте мой аккаунт Артур, нижнее подчеркивание, Розы, Артур Розы. Окей, теперь, значит, мы заходим на а, значит, сайт bootup.me. А, ссылочка будет внизу в описании этот сервис Я рассказывал в предыдущих видео, как что делать, как устанавливать, как установить вот эту панель. Вот она здесь. Если кто не знает, кнопочку установить bootup панель. Устанавливайте, потом перезагружайте браузер, запускайте bootup панель, заходите, потом регистрируйте а, свой аккаунт с инстаграма. После этого у вас появляется менюшка. По поводу, значит платный или бесплатный, данный сервис имеет демо доступ, можно бесплатно попробовать. По поводу, если вы понимаете, насколько данный сервис удобный и вы попробовали демо бесплатно попробовали попользовались и захотели купить вдруг тут очень много пакетов вот и я перепробовал в принципе все пакеты самый единственный необходимый пакет вот это пакет спец то есть вот он находится спец подробнее значит он в полгода стоит 4220 рублей в год 6000 но я вам ребята оставлю промокод на 10 процентную скидку Uh, это название моего аккаунта в инстаграме Артур Розес, пишите и у вас получается с 10% скидкой, стоимость будет uh, 5426 рублей 99 копеек в год и данный сервис может раскручивать ваш аккаунт 24 часа в сутки, uh, методов очень много, я не запишу все в одном видео, uh, все записываю и записываю, а методов реально очень много. Так вот, сегодня мы поговорим именно о том, как найти целевую аудиторию у определенных аккаунтов. Ну, для начала мы ищем сами аккаунт в Инстаграме. Ну, к примеру, вот мой аккаунт, да, а, нашли там, скажем, этот аккаунт, у меня там 12325 подписчиков, как забрать мою базу, так сказать, не забрать, а позаимствовать ее, скопировать, да. Мы заходим а, в меню спецпоиск, нажимаем на вот эту кнопочку, Значит, у нас появляются тут настройки предыдущие. Я вчерашние какие-то выставлял, показывал, снимал видео. Их сбрасываем, старые настройки, нажимаем сбросить. После этого выбираем, значит, по имени, потому что мы будем искать по имени. И тут мы вводим имя аккаунта. Вот смотрите, можно один аккаунт, можно сразу несколько. Можно хоть там 100, хоть 1000 аккаунтов, да? Я, к примеру, ввожу один аккаунт свой. Значит, что я делаю? Итак, нам нужно э, собрать базу, но я не только соберу базу там, 30, э, там, 12 тысяч, извиняюсь, 325 пользователей, но и соберу у каждого пользователя последние три публикации. Там, ну неважно, что он мог там э, постить там это могло быть фото это могло быть видео но последние три публикации зачем я собираю для того чтобы когда у меня была база подписчиков чтобы потом я включил данную программу чтобы она не просто подписывалась на этих людей да или там оставляла какие-то комментарии там что-то рассказывала о себе там делилась но и еще чтобы наш робот, наша программа также оставляла э, лайки, то есть под этими фотографиями, да, и комментариями. Если я не соберу сейчас вот эти вот фото или видео последние три публикации, а соберу только базу э, непосредственно самих аккаунтов, то я не смогу оставлять комментарии или лайкать что-либо. Я смогу только подписываться. Вот. А когда вы просто подписываетесь, эффективность, ну процент конверсии, он будет маленький. Ежели вы подписываетесь и лайкаете или еще комментируете, да, окей. Значит, что мы можем делать, мы можем также использовать фильтр. Про фильтр я рассказывал в первом видеоролике, обязательно еще сниму про это отдельный видеоролик, сейчас мы не будем на этом заострять внимание. Итак, сейчас мы фильтр не используем. Выгружать данные на сервер обязательно должна быть включена. То есть это э, база, которая выгрузится вот этих моих 12 325 подписчиков, они э, сохранятся как файл. И значит нужно придумать название. Ну и, к примеру, я пишу там моя там база, да, там могу на русском, на латыни без разницы. Моя база подписчиков. Окей. Okay. Uh, теперь я просто нажимаю зеленую кнопку ⁇ Boot up. Не забывайте, прежде чем ее нажимать, вы должны будете зарегистрировать вот тут свой аккаунт. Можно сразу там несколько аккаунтов, если у вас их несколько. Окей, okay. нажимаем кнопку ⁇ Boot up. Смотрим, значит, вот это меню выполняется вход. Пока выполняется вход и вся база собирается, я вам вот что расскажу. Дорогие друзья, на этом пакете... Есть возможность сразу раскручивать 6 аккаунтов. То есть, вы ставите задачу, там, собрали какую-то базу, одну или несколько разных, и можете раскручивать сразу 6 аккаунтов. Кому это нужно? Ну, во-первых, для тех, кто зарабатывает на Инстаграме, да, ну скажем, вы хотите какой-то найти заработок, не знаете, что делать, но у вас есть компьютер и интернет, и там, скажем, 4500 рублей на данный сервис на год все вы больше не готовы вкладываться что можно сделать можно создать аккаунт а, и находить в интернете какие-то смешные короткие ролики заливать их в инстаграм и пиарить этот аккаунт. Ну вот по мне сразу скажу, вот, э, по моему опыту, если у вас будет действительно интересные, смешные видео, на вас будут подписываться, потому что человеку ну всегда хочется отвлечься, как-то развлечься, позабавиться, если ваши видео будут вызывать э, положительные эмоции, смех, радость, то на ваш аккаунт будет подписываться. И таким образом э, вы наберете очень хорошую базу и потом со временем сможете рекламироваться. Также можно собирать значит, базы, так, сейчас секундочку, значит смотрите, мы собрали, значит нашли мой аккаунт, теперь нажимаем стоп, после этого мы сбрасываем предыдущие настройки, выбираем из файла выбираем файл вот мы нашли а, непосредственно сначала мой аккаунт то есть в первую очередь мы нашли тот аккаунт который искали да ну там это я говорю может быть любой аккаунт который вы хотите я вот ввел название своего аккаунта первую цифру значит что один пользователь то есть это мой аккаунт один и три инфографики а, три последних поста у меня собрали теперь что нам нужно мы можем теперь моего аккаунта собрать подписчиков, те, кто на меня подписан, либо подписки на кого я подписан. Можем собрать моих комментаторов, то есть активную аудиторию, кто комментировал там все мои посты, или всех, только тех, кто лайкнул мои посты когда-либо за все время, или просто все мои графики, все мои посты, да, можем собрать. Так, мы будем собирать именно моих подписчиков, кто подписан на меня. А, значит, все, смотрите, название сохранилось, автоматом компьютер добавил followers, то есть это те люди, кто подписан на меня, окей, okay, и запускаем этот процесс. Теперь, значит, будет собираться база непосредственно а, вот этих вот 12 пять людей, которые на меня подписаны, а я продолжу Общение с вами по поводу того, как же зарабатывать на Инстаграм. Можно сделать аккаунт по Инстаграму непосредственно, скажем, красивых людей или знаменитых и богатых. И просто находить людей, там красивых девушек да, там, или богатых бизнесменов выкладывать. И если ваш контент будет действительно качественный, вы будете уделять этому время, то вы тоже на этом сможете зарабатывать. С помощью, кстати, данного сервиса можно поставить посты на автомат. Ну, скажем, один раз в неделю у вас есть время, час там или там два 3 часа, в воскресенье там, вы заготовили там за два 3 часа там, скажем, э -э там 14 постов по два поста в день, один утром, один вечером, чтобы не слишком сильно засорять ленту людям, а то от вас будет отписываться. Вот, поставили на автомат, на автопостинг и система компьютер сама будет ежедневно, э, в то время, которое вы укажете выставлять эти посты, тем самым вы не тратите особо времени. Вот так вот просто можно зарабатывать. Э, на самом деле вариантов много, я думаю по поводу заработка в Instagram я запишу отдельное видео. Сейчас, кстати, я одновременно веду э, запись э, того, как в реале, ну то есть раскручивается мой аккаунт, сколько в реале можно раскрутить. Вот сегодня второй день а, по поводу этого, значит, и за один день пока мне добавилось 125 человек. А вот, но самое главное, что это живые пользователи, они целевые, это не роботы посмотрим значит что может быть и получится из этого что я смогу сделать за месяц там за год я буду делиться с вами результатами. смотрите в очереди у нас уже ноль да время еще осталось но не обязательно его дожидаться до конца вот мы видим система собрала 12 тысяч 328 пользователей то есть ну, пока я с вами рассказывал на меня общался на меня еще три человека подписалось потому что в начале этого видео было 12 тысяч 325 подписчиков Сейчас еще три подписчика подписалось, Хотя я там ничего не делал. Ну, почему так? Ну, потому что вчера, когда я записывал видео, м -м, ну, те люди, на которых я подписан, там, 193 человека. Система там, пока я занимался своими делами, я ее включил. Причем включил, кстати, только вечером. За ночь она там подписалась, э -э, грубо говоря, там, на 700 человек. Вот, э -э, 700, где-то 800 человек. Вот, у меня было 193 и люди начинают там просыпаться, разные часовые пояса, видят, что я их пролайкал, какие-то фотографии, я на них подписался. И взамен начинают на меня тоже подписываться. Окей, значит, я не дожидаюсь в вот это время, просто могу нажать стоп. Теперь я возвращаюсь сюда. А, тут значит, что я теперь должен сделать. Я нажимаю уже не спецпоиск. Мне уже поиск не нужен, я уже базу собрал, 12320 тысяч человек, да? Я нажимаю автоматизация спец, вот захожу сюда и теперь выбираю файл ту базу, которую я собрал, вот она 12328 тысяч человек. Я могу что сделать? Лайкать? Нет, не могу лайкать. Почему? Потому что я не собирал ихнюю инфографику. Я не собирал не посты. Видите, 0 постов я собрал. Если бы я собирал еще и посты, да, я бы мог еще и ставить лайк и фоловить. Это значит подписываться. Но пока, так как нету постов, я могу только подписаться. Могу также, э, мог бы комментировать, чтобы либо, если бы были посты. Постов нет, комментировать не могу. Окей. Э, смотрите. Нам нужно, как я и говорил, все-таки собрать э, последние посты, поэтому мы возвращаемся в спецпоиск. Что мы здесь делаем? Мы выбираем значит из файла, выбираем наш файл, а извините, сначала нажимайте, не забывайте нажать на кнопку сбросить, а после этого значит выбираем из файла, выбираем наш файл, Так, выберите цель. И вот мы выбираем цель графика то есть сейчас мы будем собирать графику этих пользователей и выбираем сколько можем вплоть максимум все да? и вот подразделенность 50 40 ну, я вам советую э, но ну, больше там буквально 5 постов но ну, нет смысла наверное собирать заколепить эту а то, а точнее робот устанет ваш лайкать окей можем использовать фильтр можем не использовать я не буду использовать фильтр Выгружать данные на сервер, видите, добавилось AMGP 5, то есть значит по 5 изображений. Окей, я нажимаю boot up, все, робот запускается, выполняет вход в систему, сейчас будет собирать эту базу. А мы пока продолжим с вами разговор по теме заработка. Ну, сколько можно зарабатывать? Но если вы доведете свою базу подписчиков до миллиона, то за один пост можно получать 50-100 тысяч вот. 30, 50, 100 в зависимости от того кто там будет рекламироваться в зависимости от того насколько у вас активная аудитория что значит активная аудитория и как это вообще посмотреть ну вот смотрите я захожу на пост у меня 12 328 там подписчиков да? 325 вот было и я говорил 325 сейчас обновлю данную страницу и вуаля смотрим 12 326 было 328 но ну, двое отписались но ну, ничего страшного вот, и то есть, э, а лайков на моем посте на последнем 320, то есть, но ну, по соотношению процентов, да, если 12 тысяч это 100%, 1200 это 10%, 120 это 1%, тут 120, ну, грубо говоря, умножен на 3, то есть, да, 3% конверсия, то есть, 3% активной аудитории. вот тут вот 1%, тут тоже 1%, то есть и поэтому, ну, в зависимости от того, если у вас, скажем, миллион будет, да, и будет активно 2-3 процента, это будет одна цена вашего заработка. Если у вас будет миллион подписчиков и 500 нам тысяч лайков, да, это совсем другая. То есть в зависимости от аккаунта, насколько качественно он будет, насколько активной ваша аудитория будет. Кстати, смотрите, вот у нас в очереди э, стоят определенные аккаунты, да, вот эти вот 12 тысяч моих, которые обрабатываются. Тут написано, сколько выполнено, сколько, значит, пользователей выполнено, и сколько графики собирается. И написано, что по 5 э, график, по 5 постов. А, то есть вот 5 последних постов. Раз, два, три, четыре, пять. Вот у меня, то есть, вот эти собрались 5, да. И так у каждого аккаунта именно последние посты. А, вот, э, значит, смотрите, чтобы увеличить скорость просто тут видите кнопочка плюс есть нажимаете ее вот и ускорение пошло в 4 раза то есть система быстрее начинает обрабатывать так вот по поводу заработка значит ну смотрите ну скажем вы довели не до миллиона там да где вы будете за 30 50 там 100 тысяч за один пост получить а до 100 тысяч довели то есть грубо говоря делим доход на 10 это 3 5 10 тысяч за один пост но учитывая то что вы за сервис платите в год там скажем 4500 рублей и уделяйте допустим, ну пускай даже не 2-3 часа, а один полноценный день в неделю или полдня там в неделю, чтобы заготовить качественные посты и поставить на автомат на задание эту публикацию и каждый день там, по 5 минут вы уделяете, чтобы включить вот этого робота. Я там включил за 5-10 минут, пока он все объяснял. Если бы я не объяснял, я бы его включил за 1-2 минуты. То есть вот, и соответственно, вы начинаете зарабатывать за один пост 3, 5, 10 тысяч, это очень-очень круто, даже если в неделю у вас будет просто, <coughs> да даже один пост рекламный в неделю, то есть за 3 тысячи, пускай самый дешевый, 4 недели, это 12 тысяч, но ну, просто так в месяц, 12 тысяч в месяц, это в год получается у нас 120, 144 тысячи, просто так вот я думаю это очень неплохой доход дополнительно а если аккаунт будет не один вот данный сервис позволяет раскручивать на одном пакете 6 аккаунтов хотите 12 делайте ну покупайте два пакета не потратите не 4 500 а инвестируйте 9000 в нынешнее время сейчас в бизнесе инвестирует огромное количество денег и прогорает тут же можно попробовать свои силы инвестируя всего четыре там с половиной тысячи можете кстати зарабатывать на том что Покупайте данный сервис, раскручивайте свой аккаунт, неважно, это личный там аккаунт, там веселье, где я говорил, смешные видео там, или картинки, да, или э, <свеч> еще какой-либо аккаунт, вы можете раскручивать другие аккаунты за деньги, да, брать за это еще деньги тоже дополнительный доход. Вот, вариантов на самом деле масса, которых может быть. Также вот, я заметил очень хорошо идут в инстаграм и я тоже хочу свое время завести значит в ближайшие буквально дни сделать аккаунт который будет рассказывать про значит какие-то умные мысли <делиться>, делиться мыслями про там какой бы-либо маркетинг там о бизнесе да рассказывать какие-то секреты, лайфхаки по маркетингу, по раскрутке, давать какие-то секреты. То есть, вот, допустим, все, что я с вами сейчас обсуждаю, я могу завести аккаунт и там сделать пост вкратце, сделать какую-то фотографию интересную, красивую, заманивающую, да, там в общем стиле аккаунта. Очень важно там соблюдать стиль аккаунта, если вы там на этом аккаунте хотите зарабатывать, да, чтобы он был красивый, интересный. Вот. И, значит, после этого я э, делаю, значит, так. Ну, смотрите, у нас в очереди еще 7900. Вот. Я думаю, что мучить вас не буду до конца. Не буду дожидаться. Вот. И просто нажму стоп. То есть я просто хотел продемонстрировать, показать, как это все работает. Не обязательно дожидаться до конца. Значит, я вер... возвращаюсь сюда, нажимаю сбросить, так нажимаю автоматизация спец, захожу. Значит, смотрите, выберите файл. И вот выбираю файл, но ну, я не до конца дождался, но просто нам пойдет пока и так. Система успела собрать обработать, точнее, с моей базы 2545 аккаунтов и в среднем собрала там по 5, по 5 инфографик но так как она не до конца обработалась то у кого-то 4 собрала у кого-то 5 у кого-то 3 вот потому что я не дождался до конца нажал стоп но все равно 10 тысяч на две с половиной в среднем это на одном аккаунте 4 инфографики собраны теперь я делаю просто поставить лайк фолловить то есть подписаться вот могу поставить комментировать даже если это моя кстати аудитория и она на меня подписана то просто смотрите что я могу сделать я могу просто поставить им всем лайки да подписываться на мне но ну, мне на них уже не нужно но могу допустим комментировать и заранее загрузить в робота комментарии, которые хочу, чтобы оставлялись. Могу поставить об 1, могу 10, могу 100, неважно. Ну, допустим, мы с вами можем написать, там, спасибо за то, что подписан на меня, там, я, там, это ценю, там, да, там, или, там, спасибо за подписку, там тоже слежу там за тобой и тем самым человек будет получать лайки на фотографии хотя вы даже на него не подписан он на вас подписан и получит комментарий что спасибо за подписку мол что ты на меня подписан и я слежу там за тобой то это поднимет его лояльность и вы тем самым можете кстати поднять активность аудитории про которую я уже говорил из тех людей кто там подписались на вас и кто там пролайкал да то есть таким образом поднимется именно активность аудитории но много целей на самом деле можно преследовать вот но поставить лайк подписаться нажимаем бутап и все значит но еще кстати момент такой лайк и подписка вот видите появилась да задержка в секундах между лайками 36 секунд это нормально а вот среди подписок самое минимум а это 60 секунд и когда мы запустим робота то он будет э, лайкать и подписываться на людей с задержкой когда он будет делать лайк это будет 36 секунд когда он будет делать подписку это будет 60 секунд все нажимаем boot up и пойдет подписка и будут ставиться лайки но я это делать не буду потому что это моя база снова на них я уже подписаться не смогу по поводу значит того что я буду делать своим аккаунтом я сейчас, когда запишу до конца это видео, то поставлю новую базу, чтобы мой аккаунт продолжал подписываться, а мы в реале будем наблюдать за моим аккаунтом, сколько мне удастся там с помощью данного сервиса, с помощью данного сайта раскрутиться. Спасибо друзья за просмотр этого видео, если это видео было полезно вам обязательно ставьте лайки, я буду еще записывать целую серию роликов, обязательно я думаю создам в ближайшее время аккаунты э, для заработка, про которые я уже с вами говорил, э, которые могут позволить э, получать за постом э, с рекламы хорошие деньги там э, и это будет аккаунты скорее всего как я думаю один смешной, аккаунт и второй умный аккаунт умный я имею ввиду там но ну, аккаунт образования где там будут какие-то лайфхаки секреты рассказывать по маркетингу по бизнесу и какие-то рекомендации а, по книгам а, вот что стоит почитать а, ну очень важная информация а в смешном аккаунте будет а, видео которое будет веселые а вот которые будет и интересный вот. и с помощью данного сервиса я буду раскручивать одновременно свой аккаунт и э, два вот этих других аккаунта и посмотрим, что я смогу достигнуть, буду стараться почаще снимать обзоры, чтобы вы видели, как это эффективно. Вот, ну на этом, друзья, я с вами прощаюсь, обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех видео, чтобы быть в курсе всех секретов лайфхаков, я рассказываю про соцсети, про YouTube, про Instagram, про бизнесы, цветочный бизнес, я вот раскрыл тему. Дальше буду также снимать какие-то влоги, вот, также я веду сейчас еще пару реалити-проектов, но о них я пока рассказывать не хочу, потому что еще только рано, это все готовится, но об этом вы узнаете, если подпишетесь. Вот, ну спасибо, друзья, за просмотр, всем пока! Пока, желаю удачи, желаю вам раскрутить свои аккаунты и зарабатывать на этом, быть мега-мега популярными. С вами был Артур Роуз, пока.